Ночь вползает в проемы окон. Звездный высверг в глаз меткий выстрел. Жизнь, как будто и сохший кокон, что не сбросить, пока не вызрел. Вылез месяц мглу серебря. Злая кара дана поэту. Выбираться из мрака себя к одинокому свету.